визуальная репрезентация времен английского языка. Вот эти вот полосочки указывают на то, когда происходит действие. Да? Значит, время simple само по себе оно называется простым, потому что нет никаких нюансов, это просто мы указываем, когда действие происходит в прошедшем, в настоящем или в будущем. Значит, что нужно для начала уяснить. Английские времена сами по себе, они, ну, по сути, по большей части от времен русских не очень чем отличаются. Разница английских времен и русских времен заключается в том, что в английском в русском языке у нас есть такая штука, как вид глагола. Да? Значит, у нас есть вид глагола совершенный и вид глагола несовершенный. Значит, Разница между этими глаголами отображается в английском языке через времена. Значит, по большому счету времена можно разделить на три категории. Это категория simple, то есть общая, категория continuous, то есть моментная, да, то есть то, что происходит в какой-то точке времени, да, и категория совершенная, то есть, то, что у нас указывает на то, что действие уже закончилось. Вот. Соответственно, это у нас будет соответствие, да? Общее время – это время simple. Время моментное – это continuous. Время совершенное – это perfect. И, соответственно, четвертое время, которое у нас не включено в эти три, это perfect continuous. Оно не включено по достаточно простой причиной, потому что оно является а, комбинацией времен моментных и совершенных. Да, то есть а, вот это вот, а, оно даже по образованию полностью соответствует времени continuous времени continuous и времени perfect одновременно. да, То есть у нас есть глагол to be как во времени continuous и у нас есть have а, как во времени perfect. Вот, значит, что нужно из этого всего вынести? Значит, у нас есть время Continuous. Здесь оно разбито на 4 части. Я не знаю, почему оно оказалось здесь наверху, но это не важно. Значит, время Continuous, оно моментное. Да? Оно указывает на момент времени. Да? То есть, несмотря на то, что оно на русский язык переводится не с глаголами несовершенного вида, по факту оно указывает на точку времени какую-то. Да? Здесь у нас обозначено точкой а, Past Continuous, здесь у нас обозначено точкой Present Continuous и здесь у нас обозначено точкой Future Continuous. Да? Значит, здесь у нас есть а, точно такое же предложение с обозначением другим, но мы к этому вернемся потом попозже. Время Continuous у нас является моментным, то есть если вы используете а, время Continuous, вы указываете на какую-то точку времени. Если в вашем предложении нет никакой точки времени, если вы ссылаетесь на какое-то действие, которое не обладает конкретной точкой времени, то вы не можете использовать в данном случае Continuous. Значит, самое простое, что э, у нас есть во времени Continuous, и это Present Continuous. Да? У нас обычно его дублируют на русский язык как действие которое происходит в данный момент да? то есть как бы, в данном случае у нас э, точкой времени является момент речи да? есть, я сейчас ем да? в принципе любое предложение в present continuous можно поставить слово сейчас и это будет ну, но она там э, не будет лишним скажем так да? то есть оно будет просто уточняющим да? Если действие происходит в конкретный момент времени, то это Continuous. Значит, ситуация с Pass Continuous и Future Continuous немножко сложнее, потому что ну, там у нас, во-первых, не очевидно, какой момент имеется в виду, да, потому что во времени Present Continuous у нас всегда точкой времени является момент речи, а во времени Future Continuous и пас Continuous у нас точка времени должна дополнительно обозначаться. Значит, обозначается она двумя способами. У нас либо а, точно указан момент действия, да, то есть, а, допустим, в 5 часов я ел. Да, I was eating at 5 o'clock. Да, и, соответственно, точно так же можно отзеркалить его в будущее время. У нас получится I will be eating at 5 o'clock. Да, в обоих случаях указан а, момент времени, в который происходило действие. Значит, это вариант самый простой и самый понятный. Значит, есть способ указать момент времени другим, другой. Значит, указать его с помощью другого действия. Это то, что у нас, это та ситуация, когда используется continuous чаще всего. Он называется прерв прерванное действие, скажем так, да? Длительное действие, прерванное другим действием. Ну, например. Я ел, когда ты мне позвонила. I was eating when you called. И, соответственно, pass continuous чаще используется по понятным причинам, потому что как бы, мы уже точно знаем и момент времени, и действия, которое уже произошло. Но, в принципе, ключи continuous мы тоже можем использовать, прогнозируя, как, будет, как будут происходить события. Например, я буду есть, когда они вернутся домой. Да? Ну, то есть, допустим, вы знаете, что они вернутся домой ну, опять-таки в 5 часов, допустим. Да? Вот. И как бы, вы планируете в это время э, обедать. Да? И вы говорите, I will be eating when they come home. Да? Здесь у нас будет небольшое согласование времен в будущем. Да? Это то, что у нас называется ну, тем, тема, смежная с кондишеналами. Условными предложениями, но мы пока туда не будем углубляться, но вообще нужно запомнить, что придаточные предложения в будущем времени, они всегда у нас стоят во времени present. Вот. I will be eaten when they come, да? или when they come back, да? когда они вернутся. Вот, То есть в любом случае у нас указана конкретная точка, конкретный момент времени. А, насчет вот этого кусочки сейчас коротенько расскажу да значит время continuous у нас может present continuous у нас может использоваться для а, указания будущего времени да? то есть это то что у нас чаще всего дублируется а, конструкция i'm going to i'm going to вот опять-таки да речь идет о планировании да? Точно так же мы можем сказать, да, I'm eating at 5 o'clock. Да, то есть, как бы, несмотря на то, что по, по сути это present continuous, да, на самом деле а, речь идет о будущем времени. Да. Значит, в данном случае, как бы, у нас, опять-таки, имеется в виду не конкретный момент времени, да, но это у нас воспринимается точно так же, как воспринимается симптом. Да. Значит, Время perfect, да, время совершенное. А, начну с самого проблемного времени. У нас а, оно здесь указано ниже. Да. I have eaten. Да, а, значит, проблема с этим временем возникает чаще всего, потому что а, не очень понятно, почему оно ссылается на действия в прошлом, но по факту является настоящим. Да. То есть I have eaten – это время present. Perfect, present, да, то есть настоящее время. Но, как видно, по этой схеме у нас оно указывает на действие, которое происходило в прошлом. Да? В отличие от да, present continuous, который указывает только на действие, которое происходит в момент речи. Почему вот это вот время, present perfect, у нас все-таки является настоящим, несмотря на то, что он указывает на момент в будущем, в прошлом. Значит, здесь нужно немножко ментальной гимнастики, вот, и а, немножко изменить восприятие времени, которое у вас есть, и а, немножко косноязычно оно будет звучать по-русски, но, допустим, в японском языке, например, эта конструкция совершенно адекватно звучит. Да? Значит, а, ну, максимально корректно с точки зрения времени вот это вот предложение «I have eaten» будет переводиться как я имею результат который последовал за тем что я съел да? я имею результат который последовал за тем что я съел Значит, мы осуществили какое-то действие у нас получился какой-то результат и этот результат а, не только актуален на данный момент он у нас практически мы его визуально можем воспринять. То есть, допустим, я съел суп. Можно я теперь съем мороженое? Да? Значит, как бы в данном случае вопрос не в том, что мы съели суп. Вопрос в том, что из этого следует, да? Ну, то есть, как бы родители говорят ты не будь ну ты вообще американская фишка скорее да но тем не менее да американские фильмы все смотрели да ты не получишь десерт пока ты не съешь суп да вот и вы говорите I have eaten the soup can I have my dessert yet? Да? я съел суп да вопрос не в том съели мы суп или нет вопрос в том что условие которое было поставлено оно у нас выполнено поэтому когда мы используем время Future uh, Present Perfect мы ссылаемся на то, что актуально на данный момент. Да? То есть как uh, правило это связано с разговором, который идет на данный момент или uh, с какими-то действиями, которые происходят в данный момент. Да? То есть Несмотря на то, что действие само по себе по факту произошло в прошедшем времени. Uh, актуальность его находится в настоящем времени. То есть, я имею результат. Да? Именно поэтому у нас используется глагол вспомогательный have, который переводится как иметь. Несмотря на то, что мы в предложении можем не указывать на а, что из этого следует, но результат этого действия у нас всегда есть, если мы используем время present perfect. Вот. Так, надеюсь, понятнее.